Всем здорова! И сегодня я бы хотел рассказать вам об Дус и почему он гениальный. И первое, это из-за того, то, что тут, ну, именно эстетика Эстетика того, то, что ты просто, будто бы, в отеле, где очень спокойно, но это не так. Очень круто! Советую. Второй что люди, которые разрабатывали это, не пальцем деланы. И они вообще-то это создавали в роблоксе, где ничего невозможно сделать крутое, так что, ну, респект. И третье то, что ну, люди будто бы как бы создали Нексботов, которых под скриптами ходят. Тоже респект. Четвертое это музон. что он очень крутой.